Смотрите, состояние может быть… это состояние, когда а, ты не знаешь… ну, допустим, ты хочешь действовать, но ты не можешь действовать, потому что у тебя есть что-то, что сопротивляется твоему действию. И поступить либо так, либо так, либо так, либо так, либо так. либо так. То есть, Если посмотреть на это состояние со стороны, то это чистой воды остановка. Ну, То есть состояние состоянии может, может быть человек вообще ничего не производит. Да, почему мы пытаемся так много в этом сомнении принимать каких-то решений? Потому что а, не хват... если бы хватало данных, если бы хватало всей информации, чтобы принять решение, каждый из вас уже бы 300 раз принял решение и примерно понимал, как будет двигаться рынок, что вам делать в этом рынке. Но смотрите, в большинстве случаев, в сложных, сложных ситуациях никто не может на 100% быть уверен, что вся информация, которой он обладает, абсолютно верная, или у него точно хватает данных. Согласны? Поставьте плюсики, кто вот понимает, что ну сколько бы ты ни собирал и ни гадал, есть все равно вероятность, что пойдет вообще не так, как ты предполагал. Ну вот, чаще всего так и бывает. А в состоянии сомнения мы пытаемся вот этот гарантированный план, гарантированную правду, вот гарантированную безопасность дайте мне. Вы обратите внимание, что в вашей жизни вообще никто вам ничего не гарантировал. Никогда. То есть даже родительская любовь под вопросом гарантированная вещь. Ну на самом деле, то есть в большинстве случаев, да, родители любят, но есть семьи, где родители детей не любят. Но даже вот то, что действительно вроде под сомнение не поставишь, тоже бывает. Поэтому... Получается, что ждать вот этой гарантированной безопасности или гарантированно верного плана, это все равно, что тупо стоять на месте. Его, скорее всего, не будет. А если даже будет тот план, который ты поверишь, все равно есть вариант, что там пойдет что-то не так. Или пойдет, может быть, оно пойдет не так не в плохую сторону, может, оно пойдет не так в хорошую сторону, но оно пойдет чуть-чуть не по плану. Поэтому лучше действовать, чем не действовать. Вот это ключевое правило, которое я всегда придерживаюсь. Если мы не знаем, как идеально, вот у нас хоть какой-то, лучше какой-то план, чем отсутствие плана. Лучше какие-то действия, чем отсутствие каких-либо действий. Лучше любые попытки производить деньги, пусть даже не супер сообразительны, но это лучше, чем что-нибудь делать. Очень хороший пример, который в этот момент, когда мне говорят, ну это же тупые действия, ну а вдруг что-то не так, а вдруг не все рассчитано. Я говорю, хорошо, замечательный пример, с которым невозможно не согласиться. Когда, например, на... на у площади вокзальной да, продавали книжки, и один из промоутеров э, был э, ну, э, афроамериканец, но он еще не знал английский язык, и просто человеку дали книжки и сказали, говори, продавай, он говорил, buy, buy, buy, точнее, покупай, покупай, покупай, покупай. И э, рядом с ним работали ребята, которые знали английский язык, и они, отдавая каждую книжку, они объясняли, почему, зачем она нужна, бла-бла, что вы там получите, почему за нее надо заплатить. А человек просто стоял и с намерением говорил одно слово, которое он знал. Все, он больше ничего не знал. Выручка у этого человека была намного больше, чем у всех остальных. Почему? Потому что он количество действий совершил больше, потому что он настойчивости проявил в достижении цели больше. Да, у него, может быть, со стороны казалось не самое сообразительное действие, но он делал, в отличие от тех, кто страдает рассудительностью, типа «мне надо объяснить, а вдруг этому человеку не нужна эта книжка, а вдруг человеку этому еще нужна». И при этом надо но ну, и они все равно много времени думают, думают, оправдываются, объясняют себе, мало производят. Что сейчас происходит с большинством людей в стране? Они общаются между собой, они ругают ситуацию, они там при, при, пытаются прикинуть какие могут быть варианты развития событий, при условии, что они не могут в большинстве случаев повлиять на эти развития событий, на самом деле. То есть это точно не то, ради чего они должны сейчас ломать себе голову. А вот нужно подумать о том, на что ты можешь повлиять. А можешь ты повлиять на элементарные, там, начиная от уборки дома и приведения в порядок там, своего быта, до минимального заработка, которого как минимум можно себе позволить, чтобы свести концы с концами и точно не, не, не платить э, долги.